что природа я вчера как-то в общем-то вчера у меня был первый день по природе. Угу. Okay. то есть э, оглядываясь на эту написать вот такую, да? ну что-то да здесь вот грустно вот эта вот стена она немножко грустнявая. ну грустная она дает тень которая выявляет свет. Ну, значит тене То есть мы пишем вот эту, но вот с этими горами, да? Вот, а, вот это за основу берем. Ну, в всяком случае, ну, прикольно, прикольно. Да, конечно, было бы здорово взять. Ну, мы можем здесь по конфигурации гор попридумывать немножко. Но здесь классная идея вот этой тени, от которой ты ага, отказалась которой я морально. На самом деле, вот этот передник как похож на этот, мы прям можем взять его идею. Ну давайте начнем. Ой, классно было бы, так сказать, из двух Уже, ну прямо подсказка полная. И там воды нет, а у нас будет вода. Ой, красота будет. И вот это ущелье, смотри, вот это ущелье такое. Выявить идею ущелья. Выявить. Понимаете? Ущелье, да, понимаю. Только тогда вода. Что вода? Но она сразу воду, да. То есть вот это вот у нас отсюда идет. Да. Угу. Мы можем даже здесь намек на Какие-то водяные, Дорожки, ага. э, водяную дорожку. Слушай, это вот можно вот что-то такое грандиозное, тогда надо формат большой брать. Чтобы уже Ух. Оно, Потому что -то здесь красивый он... передний. Очень красивый. Отличный. Здесь. Немножко по... Э, второй план тоже хороший. Третьего плана не хватает. Немножко поинтереснее по ага. сделать э, третий план. И вот тут, наверное, грустновато. Вот в картине это будет плем-плем-плем-плем. А вот здесь вот оно такое. Ну вот такое он должно быть. Вот да, такое. да, вот такое вот оно вот такое. красивее. Оно здесь слишком темно, а вот такой ага. должно быть. Ну же она же священа, Да. Ну вообще интересная тема. И ты потом сможешь, это уже творческая картина была бы. Супер. Какой формат берем? Хотя бы 60 на 80, там приехали. Довольно нарядное небо. Причем, если горы он сделал через, через ультрамариновости всякие, да, то небо он отделил. Отделил от гор либо цирулиумом. Либо небесный голубой. А что это дает? Выделенность, да? Потому что на фотографии или в природе они были бы почти равны. Угу. То есть он выделил и придал этому некоторую художественность. Мы тоже можем себе это позволить. Итак, ну ты видишь, крашеное небо. Ну, да. Не будем уходить от э, подсказки. Выкрасить вот эту часть Небом. Да. Большую большой. Uh -huh. Небом. Потом синькой заслоним. Uh -huh. Вот так, плотно. Вот. У нас частично будет с облаками, поэтому ты эту плотность долго не мусоль, потому что все равно еще облаками перерубим. Uh -huh. Вот. Конфигурацию облаков мы пристроим к горам. Uh -huh. Поэтому ты сейчас. Хотя бы, бы как-то вот так более-менее плотно uh -huh. уложишь, потом у нас появятся, э, потом у нас появятся горы, горы, горы, потом облака, и вот как раз тогда уже, если что, доупакуем uh -huh. щетинистую или не щетинистую кисть то можно им было бы совсем мягко сделать. Но некое мерцание мазка предпочтительнее, чем просто выкрашенность. Согласен? Поняла? Оно как бы живенькое. Синим. Так, мазками не разбираемся. Вот так, да, вот так. Да. А просто мазюкой. Просто мазюкой, да. Вот так. У тебя примерно та же ситуация. Вот так вот. Угу. Не надо ровно, наоборот, пускай вот будет за что зацепиться глазу. Угу. Вот. доделаем угу. а да, или тоненькая? Ну так грубо, да, да. грубо вот так. Ну, может, не... Но там горы неинтересные, а нам бы интересны. Поэтому мы будем немножко смотреть туда, немножко сюда. <клев> там горы залегли. Вот здесь у главный хребет, вот а здесь второстепенные. Вот так, сдавливая вещество с кончиком и стихина. Это первое, что мы сделали, это хотя бы увидели вообще в пространстве идею горы. Но там есть интересный момент. Там, смотри, вот эта гора, она где-то здесь ближе, а те внятно mm -hmm. дальше. Может быть не рисовать прямо так, но идею ближней горы можно было бы и дать. Тем более, что она бы здесь, где-то здесь она и есть, где-то здесь она и есть. Это уже создает, отсекает и создает окно там. Вот это уже не является доминирующей, потому что ее перешило. А здесь может быть создать более крупную. Mm -hmm. И она ушла, mm -hmm. смотри, mm -hmm. это заслонило эту, это заслонило ту. Уже появляется mm -hmm. хвост змеи. Mm -hmm. Змеи а значит удаляющиеся. Чуть-чуть можно и здесь, дальние горочки обозначить, пусть тоже живут себе там, вдали. Так мы определились с высотами, и у нас остается там уже все это небо. Да, все остальное небо, естественно, будут облака. Вот. Может быть эффект сделать какой-нибудь эффектный, вот как там у него красивые эти зубцы. Можно и так посмотреть. Можно сделать вот этот вот проем Слежный. в котором, да, залет снег. Источник света у нас отсюда. Поэтому с этой стороны теневые, с этой освещенные. Классно. То есть я раздал свет тень. То есть угу. со световой части освещены снежные вершины. Вот. Те, которые вершины снега не освещены, есть снег, который не освещен, он Сини. тенистого цвета, то есть синеватого. Вот такого. Вот такого. И собственный цвет скалы, который несколько краснит, коричневит. Поэтому кадмий красный. И вот сама плоть скалы будет чуть-чуть... ...теплого цвета. Опять же мы смотрим на подсказку, которая примерно вот такая в цвете, да? Можно более фиолетовый, то есть прямо розовый, они а красный mm -hmm. кадр. И будут более нежные проявления цвета, вот такие. Mm -hmm. Можно плюс коричневый, который там тоже указывается. Вот она плоть скалы. То есть я как бы сейчас показываю, как бы я совмещал две картины. Тоже можно сделать такой высокий склон, а, да, а обрывистый. Значит, кусок сбрила, сделала сама. Угу. Нет, ну и потом нет. пойдем дальше. хочу фотографировать. Я же должна что-то Ай, да. Вот такие длинные хвосты лучше не делать. Вот их надо перешибать. Смотри, вот допустим. Даже. Понимаешь, уже это что-то сложное. Так. Значит, источник света. Ты понимаешь, вот когда это на свету, это краснёт. Когда это в тени, это не краснет вообще. Угу. Обратите внимание. В тене это просто тупые синие тени. Угу. А на свете этот цвет скалы. Я сейчас подбрею. Не, Помогу. я к тому, чтобы ты э, смотрелась да, в существо. Голубой коричневый. Ну ты же сейчас подгреешь и делаешь. Рост... Уже... Нет, а сама укладка. Ну, слишком много ошибок, чтобы сказать. А, то есть мы вернемся. Ободряющее к слово. К ним потом вернемся. Нет, вернемся просто э, там, сейчас готовы поправить, угу. выше сказанное, что либо я должен поправить и точку поставить на этом. У нас очень красивый вот этот вот сюжет. Вот этот. Угу. Покажу Вот этот вот сюжет шикарен. Причем этот на свету, а эти в тени. Ну, как наша гора? Скала в тени. Вот эти, вот эти в тени, а эти на свету. Итак. Поскольку они на свету, они желты и даже оранжевы, и вот сюда они выходят, эти елочки зеленые. И стоят они все на фоне теневой. Сзади теневая, здесь теневая. Они на фоне этих, этих теневых стоят. Здесь у нас что-то красное горит. Растительность красная, как это часто бывает в горах. Здесь склон. Склон тоже освещенный солнцем. Я его тупо беру сразу и набираю солнечным, чтобы было. А там ущелье. Будем делать, нет? Мы сейчас, сейчас еще будем идти к этому. У нас вот ущелье, не там, а вот Вот оно вот. У этой скалы, смотри, видишь, теневая. У -у -у. И у нас здесь должна появиться теневая которая будет заслонять, заслонять вот эту световую, то есть световая от нее, сейчас я то есть с этой позиции вверх Идет световая. Вот я прямо нахально разбрасываю свет и тень. Да? Не... Сначала в горах это делал, теперь здесь делаю. Разделяю свет и тень. Угу. Скальный выступ торчит. этим всем. Вот здесь вода, у которой отражение по вертикали. Какой размер будет водоема, какой захотим, какой будет выгоден. Естественно мы рисуем не водоем, хотя вода всегда конечно, красивая в картине. Вот. Мы рисуем прежде всего масштабный пейзаж, Поэтому размер водоема будем исходить из складывающейся композиции. У нас появились планы. Передний, следующий, следующий, следующий, следующий. Причем за этим, за этим планом. Извиняюсь. Вот тот дальний, еще один план, то есть вот он, вот он, еще один план, угу. еще вот один. этот заворот замечательный вот этот еще один. и вот здесь как у него на картине так и у нас будет тенистое, у него тенистое и у нас тенистое, тенистый подъем Горы, которая вся, которая вся заросла, заросла, заросла вот этими елочками. Эта гора в тени, поэтому она. речневинкой и зеленинкой. вот она туда уходит ее заслоняет вот это которая ближе то есть раздаем планы да разумно раздаем план. Угу. на нее немножко вылетает свет вот отсюда да? угу. и это видно уже видно то есть мы рассуждаем свет-тень в картине. Мы сейчас не рисуем ни конкретную елочку. Мы рассуждаем свет тень. Цвет водички можно уточнить. Нарочитая вертикаль отражений. Даже вот эти снега. Чуть-чуть можно их тоже обозначить. Прикольно. Ну или как вода сразу своим нарочитым вертикальным да, отражением сразу показала себя. Вот. Ну и все это заслонено. И должно быть нарисовано в подробностях. И сейчас у нас вот этот угол. Сейчас вот ты мне угол. покажешь, как ты рассудишь вот этот угол. Да, именно в этом контексте. Прикольно? Ну вот, что называется, творение мира, да? Вот мы сейчас занимаемся творением мира. Какой-то фотоматериал есть, но нам его хочется преобразовать в нечто невероятное. Да? Так, ну, бей, ну бей. Так. Ну. Смотри. Это же равно передний и дальний план, да? Да, я согласна. А у нас не должно быть этого равенства. Смотри. Смотри, смотри. Вот дальний план, как, как выглядит. Смотри. Тоже. А, он вообще у нас сглаженный будет, да? Ну да. Нет, просто он же должен отличаться от переднего плана, да. там не может быть такого проявления фактуры, угу. ты видишь? Да. У меня еще был вопрос, мы на переднем плане будем вот эти деревья рисовать или вот этот склон? Вот этот, вот вот наш этот склон, сфера. да. Идеальный там склон. Ну, пока еще не до разобралась. Нет. Не Силками вообще не так. Так, хорошо. Значит, мы, наверное, с тобой сейчас немножко кинем облачков, чтобы когда мы сейчас здесь будем выставлять эти ели. Да. Ну, я, чтобы мы не топтались на одном месте, чтобы мы пошли дальше. Ни китанец произошел между ними, да? Ну да, у нас след с этой стороны, то они здесь были верхние. Ну, дело не... Я сейчас имел в виду, что есть некий танец между ними, да? То есть они собраны в некую стайку. То есть нет такой разомкнутости, перечисленности облаков, да? То есть они немножко собраны. Ну, это как один из вариантов укладки облаков. Из-под теневой вылетело облачко, тоже один из вариантов укладки. Прямо за, за, верхний, за верхнюю часть формата зацепилась. Еще дотрогаем, то есть уточним. Но появилась, смотри, одна серия, вторая серия, третья серия, да, то есть стайки появились. А стайки лучше смотрятся, чем просто натыканность. Чирк с очпяком, причем такой вверх, вернее, сверху вниз, вот такой чирк, он создает эффект иголок. Больше голубизны сюда вглубь, и сюда вглубь, больше вглубь. Темную. Щип Да. Выйдут несколько этих освещенных освещенных елок. Причем часто рыжий даже цвет. Видите, они прямо рыжат. Некоторому произволу даю произойти. Массив, массив, массив. Каждый из них заслоняет что-нибудь, чтобы создать эффект этого пространства. Вот здесь, смотри, какая ступень заслоненности. То есть вот этот передний кусочек, нежный, светлый, заслоняет этот, этот заслоняет этого, и вот формируется, формируется, формируется. Если что-нибудь поняла, покажи это вот в этом куске. Конечно, надо было тебе кусок неба отдать на растерзание, вот этот. Ну да уж, в следующей, следующей, картине в следующей картине да, растерзаешь. Вот не всмотрелась ты вообще. Почему? Это ляпкин-ляпкин делал. Ты как я. А Нет, ты туда не смотрела. Вообще не исследовала. То есть Что вот она... эту надо было? Нет, вот эту та, которая там и есть, посмотри, как она отличается от, от этого чистокола. Потому что то и видела, как делать, а это не видела. Это сосна, а я еле рисовала. Ну, о чем это говорит? Сосну не знаю, как это значит, как Не, ну хотя бы надо рисовать то, что ты видишь. Ну вот как тут догадаешься, что такая вот сложная процедура? Да нет, процедура может и, и... сложная, а идея-то света и тени, как всегда, и формы, которая выражает эту идею света и тени. Ты просто растерялась, растерялась. Ты, ну, что называется, ступила, на самом деле. То есть надо как-то смириться с ну, этим, сейчас, да, сейчас что, что это произошло. Туплю-туплю, вижу. Туплю, да. То есть не всегда такая не всегда такая. Свет из-под теневой. А вот ветви этой сосны смотрят уже на ту сторону. И очередная елочка с очередной цвет тенью и воздушная среда уходящая туда это воздушная среда конечно должна быть немножко может быть посмуглее Свет из-под теневой вышел здесь, заслоняя э, стол, заслонил его, причем ствол краснит. Смотрела рыжие красноватые звучания. А здесь теневая скалы. Три одинаковых сегмента. В коем-то веке одинаковые сегменты стали для нас. Что, что-то что? что? Ну, вот, вот это взяла и разложила. Сможет... Ну, три одинаковых сегмента. однородная каша ни о, о чем не говорит то есть должно быть как-то показано что здесь есть отдельно взятый куст вот допустим раз и появился куст Это видный, видно его кустами не растет М? она не растет кустами это такая травская да. но ты ничего это тоже лучше. Ну даже кусты, смотри, кусты там тоже растет этими э, шариками. Ну, растет же шариками. Ну, там тенюшки, да, проблещены просто есть, поэтому не да. Так. Ну давай возвращайся к скалам. К тем... А, или ты уже я там я побывала? Да, да, да, все. Хорошо. Я еще вот здесь вот воду. И вот сюда залезла. Вот как этот дверь, наверное, тоже надо. Вот сюда, давай, вот сюда. Вот этот мысик может чуть-чуть выйти сюда, тоже будет прикольно. Угу. Темный, теневый. Прикольно? Угу. Да. Вот сюда. А вот сюда темные пошли. Темные пошли. Вот, Маленький и темный элемент. Угу. Изобилие. Я немножечко ее затрачу. Как узнать, это сделать? Надо, чтобы было все. У ну, свет тень. Ну, свет тень везде рисует. Понятно, что есть, здесь, здесь, здесь, здесь не освещенное солнце. Но это все равно должна быть градация теми. Снота сделала его явно ближе здесь. белым куском освещенная часть горы. J'ai Да, наверное, этот мысик нам не нужен, от, этого, от этой скалы. Здесь будет просто у нас торчать гель очередная. Да, потому что не читается. Ага. Там дальше отражение от него получается, непонятно, что... Следующий обобщенный, это пятно село, оно находится на своем месте, его удаленность естественно, правда? То есть это тот первоначальный заход в эти скалы, который должен был бы поставить их на какой-то вот то место на тот дальник Вот эти осадочные породы, из которых состоит скала, ты видишь, я их укладываю с нарочитой вот этой вот полосатостью. Ну, пока грубый помол, да? Но как только сейчас появится снег. Смотри, там нет этого. Это уже чисто воспоминание, потому что приходилось писать не раз горы, в том числе из натуры, и как бы память воскрешает некоторые проявления. Было однажды когда писал писал ну и тут снег пошел все засыпало всю палитру засыпало снегом всю картину засыпала снегом я единственный кто в этот день вот мы с ребятами приехали успел написать а я так много успел написать что хотя уже и картину засыпала снегом ну прям уже некуда ссылать есть все снег но я успел вот так, вот так грубо грубый помол сделать при, положили в багажник, приезжаем на место, достаю из багажника, а она уже растаяла, вода, ну снег растаял, и вода вылила маленькие точечки беленькие из холста, и получилось она как будто вся, как будто снег идет. Да так естественно, как вот человек со своим мозгом не может так естественно положить, как удалось тогда положить это. Как в природе удалось. Вот и у меня даже сохранилась эта картина, где там, там у мамы хранится замечательная. Вот именно с таким эффектом потрясающим. Когда природа дописывала картину. Смотри. Еще более дальний, да, появился. Вообще такой дальний. Вот, ну и, конечно, немного снега в тень. Теневое звучание снега синее, поэтому... сегодня ты? Сегодня я как новичок, по дне открытия. Ну, опять же, если ты дома сделаешь повтор этой темы mm -hmm. в самостоятельном исполнении, и успеешь поанализировать то, что ты делаешь, это, конечно, уже будет. Двиг внятый. Рублиность. Ты видишь, да, рублено, рублено, все время рублиный характер укладок. Ну, творю, мир, смотри, нет, нет этих гор, да, это собственные горы. И когда-то кто-то будет срисовывать мои горы и добавлять что-то, и будет тоже как бы рождаться уже другой э, мотив. Да, для вдохновения нужны какие-то подсказки. Тональные, цветовые, цветовые. Так, ну смотри. Если хочешь. Ну, горы уже постарайся не трогать. Да, я уже потрогала. Они Может, так уже на вдохновение сделаны, пускай уже останутся. Рисуй мелочи всякие, уточняй. В каком месте? Ну, везде, везде. Вот здесь. Стволы проследи, проследи. Что-нибудь еще проследи, вот здесь еще доследи. Может быть, Кашу сбрить и снова предпринять, но более деликатно. Тут каши много, рисунка нет. Береговую проследить, как там, чтобы она была интересная. Чтобы не вот эта вот рельса лежала.